Психотипы сообщества Немиркин. Если вы находитесь в жестоких отношениях и относитесь к этому видео, не бойтесь обратиться за помощью. Когда люди говорят о жестоких отношениях, они обычно думают о своих родителях или романтическом партнере. Тем не менее, дружеские отношения, в которых присутствует жестокость, это такая же реальность и такая же серьезная проблема. И, к сожалению, многие не замечают этого. Жестокое обращение бывает трудно распознать, когда оно исходит от друга поскольку его можно легко оправдать подтруниванием или жесткой любовью. Учитывая это, вот семь предупреждающих признаков того, что вы можете находиться в дружеских отношениях, где присутствует жестокость. Первый – они вас запугивают. Есть ли у вас друг, который постоянно запугивает вас, чтобы добиться своего? Исследования показывают, что запугивание – одна из самых распространенных тактик эмоционального насилия. Запугивая вас, они пытаются утвердить свое превосходство над вами и держать вас в узде. Они могут делать это, оскорбляя вас, унижая, угрожая, обвиняя или превосходя вас, чтобы вы чувствовали себя ниже их. Как бы вам ни хотелось высказаться и противостоять им, вы боитесь, что это только ухудшит ситуацию или что вы не сможете дать им отпор. Вы можете чувствовать вину за то, что расстроили их, стыд за то, что были плохим другом для них и злость на себя за то, что не смогли противостоять им. Во-вторых, они не уважают вас. Ваш друг берет ваши вещи, не спрашивая разрешения, и забывает их вернуть или требует, чтобы вы подстраивали свое расписание под его, а потом бросает вас, как только появляется кто-то или что-то более интересное. Если вы ответили «да», то ваш так называемый друг может говорить, что любит вас и заботится о вас, но на самом деле он вас не уважает. Как показали исследования, проведенные докторами Мейером и Колтером, когда в вашей дружбе отсутствует базовый и фундаментальный элемент взаимного уважения, она может быстро стать токсичной. Они могут принижать ваше мнение, ваше убеждение, ваш выбор и ваши предпочтения. Ваш голос не имеет для них никакого значения, и им нет дела до ваших чувств. В-третьих, они не слушают вас. Ваш друг постоянно заставляет вас чувствовать себя игнорируемым или невидимым. Часто ли они отвергают ваше мнение, не задумываясь, или игнорируют то, что вы хотите сказать? Отсутствие открытого общения и понимания – еще один очень показательный признак неблагополучной дружбы. Они никогда не воспринимают всерьез то, что вы говорите. Они почти никогда не спрашивают, что вы думаете или как вы к чему-то относитесь. И они не ценят вашу точку зрения или ваши идеи. Ваше общение в основном одностороннее. Они ожидают, что вы будете слушать их, хотя сами никогда не делают того же для вас. И это свидетельствует о явном недостатке сочувствия, уважения и внимания с их стороны. В-четвертых, они не проявляют раскаяния. Ваш друг редко извиняется, когда делает что-то не так. Но в тех редких случаях, когда они извиняются, это всегда кажется неискренним и неподельным. Они не боятся сломать ваши вещи, предать ваше доверие или ранить ваши чувства, потому что думают, что одно простое извинение все исправит. И они думают, что им все сойдет с рук, если они потом извинятся. Поэтому они давят на вас, чтобы вы их простили. Они могут говорить такие вещи, как «Не можешь ли ты просто забыть об этом?» или «Извини, я не думал, что это так важно». Но как только вы смиритесь и примете их извинения, они тут же повторят все сначала. Если это так, то это потому, что они никогда не извинялись по-настоящему. Пятое – они слишком навязчивы по отношению к вам. Ваш друг хочет, чтобы вы были их другом и только их другом. Они злятся на вас за то, что вы проводите слишком много времени с кем-то еще, и не хотят, чтобы вы проводили время с кем-то еще, когда их нет рядом. Они не дают вам пространства, в котором вы иногда нуждаетесь. Они держат вас подальше от других важных людей в вашей жизни, потому что ревнуют и боятся быть брошенными вами. Сколько бы вы ни уверяли их, что этого никогда не случится, они просто не хотят вас отпускать. Одержимость может показаться лестью, но это нездорово. Номер шесть. Они слишком зависят от вас. Ваш друг всегда рассчитывает на то, что вы поможете ему выбраться из сложной ситуации или уберете беспорядок, который он устроил, независимо от того, есть ли у вас дела в собственной жизни. Они втягивают вас во все свои ненужные драмы и хотят, чтобы вы были у них под рукой 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Исследования показывают, что созависимость – это нездоровая динамика дружбы, которая часто приводит к разрушению чувства идентичности, затяжным обидам и саморазрушительным тенденциям. Они эгоистично забирают большую часть вашего времени, энергии и внимания. Они просят вас удовлетворить все их потребности, но ни разу не вспомнили о своих. И в седьмых, им нельзя доверять. Наконец, вашему другу вообще нельзя доверять. Вы не раз ловили их на лжи, но они всегда пытаются отговориться, запугивая вас. Они могут говорить что-то вроде «О, ты, наверное, неправильно понял» или «Может быть, я этого не помню». Они нарушают свои обещания, сплетничают о вас и делятся вашими секретами с другими людьми. Они без проблем используют вас в своих интересах или саботируют ваши шансы на успех, если это означает, что они могут продвинуться вперед. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Считаете ли вы, что можете стать жертвой жестокой дружбы? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Смириться с жестокими отношениями с близким другом очень трудно, потому что чаще всего они не начинаются. Знайте, когда хватит, и делайте то, что лучше для вас и вашего психического здоровья, даже если это означает оставить бывшего друга позади. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно тоже может быть полезно. Подписывайтесь на канал Немиркин, чтобы получать новые видеоматериалы, и до встречи в следующий раз.